И смотри, мне кажется, стоит забрать -то у тебя. О господи, кто ты и что ты сделал с Мико? What's up? Привет! Мика, в каком году ты родился? В 2008, в 2012, в 2007. Я родилась в 1992. Что вы знаете о 90-х? Это было странное время. Это было отличное время. Попробуй угадать, что мы будем делать сегодня. Еда из 90-х? Да, мы снимаем, дети, пробуем вкусняшки с 90-х. О, окей. Знаешь, ну, или слышу что-нибудь о 90-х. Чувак, вот Ты голодна? Да. Хорошо, закрой глаза. Куриные наггетсы? <свот> Кукуруза? Это что за фигня? Это что <свот> за штука? На что похоже? А, картофельное пюре? Прямиком из микроволновки. Это вкусно? Да, нет, это мой нагетс. Это не пюре. А что это? Ванильный пудинг. О, а это что? Бисквит? О, я знаю их, кит кузин. Откуда ты знаешь, Кит Кузин? Реклама. У -у -у -у. Красотища. Итак, закройте глаза. Тихим. Скажи в лицо. Скажи в руку. И смотрите. Напиток со вкусом цитрусов. Ну не прям что очень не особо. А теперь нравится тут один процент сока, а еще там не указано, что у нем очень много кофеина, о, -о флетчер, хочешь умереть? Никогда не говорите ему про то, что в чем-то много кофеина, или иначе он будет пить еще больше. О, спасибо, нет, нет, нет. Давай, верни мне. Нет, это мое. Мне кажется, что стоит забрать тебя, это, о господи. О ты? И что ты сделал с Мико? Смотри. Это типа мюсли. Это орехи. Перед тем, как есть, мы должны приготовить это. Осторожно, горячо. Это овсяная каша, но с яйцами. О, я знаю, что это Дина, овсяная каша с маленькими яичками. Я обожаю такое. Они растают и превращаются в динозавров. Откуда ты знаешь? Мы ели такое, когда я была маленькой. Да, я обожаю это. Я как будто выкапываю ископаемые. У меня есть один. О, оранжевый. Нашла одного. О, есть один. Э, мне кажется, это стегозавр. Это мальчик, и его зовут Дигги. Пока-пока, Дигги. И смотри. Это конфеты или шоколад? Сюда шарики плюс игрушки. О, заманчиво. Это маленькие цветовые шарики. Шоколад. Что внутри? Конфета. О, это просто конфета внутри, которая конфета. Это киндер сюрприз? Нет, все дети в 90-х знают, что такое чудо-шарики. Чего? Это немного напоминает киндер сюрприз. Да, из этих игрушек и упаковки. Я возьму оранжевого чувачка и посмотрю сквозь голубого. Я забираю их. Сможете угадать, почему в 1998 году их перестали пускать? Дети могли проглотить эти игрушки и вздохнуться. Именно. Да, я знаю, Флетчер. Но, к счастью, в 2016-м чудо-шарики вновь вернулись. Мне понравилось, поэтому дети их оставят.